так, короче на надыбали, мы продолжаем строить трактор, привет, кстати, снова всем оказывается надо, блин, покупать у этой, у торговки нафиг разными, разным дерьмом этот рецепт а то, бляха-муха, я тупил с другого персонажа я купил точнее, не я попросил, мне переслали его торговки разным дерьмом стоят короче у них надо на первый трактор покупать оказываться а я там бляха бегаю поэтому бляху по миражу поисках приключений ладно давайте короче фигарить тракторелу тракторелу будем мутить путить сейчас у нас все должно хватать так первый трактор у нас готовченко вперед Переем, переем, тракторила, делаем... Так, первый трактор у нас есть. Так, на второй трактор, что у нас не хватает? Блять, вот этих хренов не хватает. Ага. Надо 4 деревяхи вот таких. Блять, у меня где-то я видел, блядь, но не знаю, здесь они у меня в или нету. Так, так, кажется, в нижнем складе. Здесь не вижу. И сколько там у нас вот этой древесины, где ее бреха доставать, тоже вопрос для меня. Очень такой. Очень такой интересный. Так, где эту древесину бляха доставать? Так, нету, нету. Ну, последний шанс давай тут хотя бы. О! Блять, она. О, она! Ебать! Все. Есть у нас второй трактор. Древесина так есть. Так и так. Короче, колеса мутим крутим. Так, колеса. Блять, не та что ли? Акхиум лок. Акхиум лок. Акхиумные деревья, блядь. А у нас древесина не та. А у нас просто, блядь, архиум лок. Сука, не та древесина, бляха, муха. Ух ты. Архиум лок. Так, архиум лок у нас, походу, нету, блядь. Вот с этих деревьев, походу, нафиг может она получается, вот это архиум лок. На рынке, наверное, тоже ее нету нахуй. продавалась какая-то вот химная древесина, да. так скряжки понятно, вот так такая древесина выпадает на дубы, немножко не на дубы, а на поленья, вот Так. не получается у нас по уровня Так, так, так, так, так, так, ну, у нас уровня, за так, могу. так, так, так, Ладно, давайте посмотрим, что у нас там. На два на пака, наверное, этот дебильный тракторишка, но у него хоть не по одному. Так, так, так. так. Где у нас есть этот трактор? самый минимальный, нафиг это самый минимальный пред половишки нам бы его не разголбали здесь, нафиг. Задняя у вот. нас паркуйся нахуй. Все поваляем. Так, это мы отбирали уже. Так, точно. Ну, а, беги, Значит, на мапке он на еще много. Так пошла бы ты в задницу, сучка. Интересно. О, двизову по этих выпада еще. Пошли. Давай скорее. Ну. Так, загрузили одну. так вот эти две, две козлы надо завалить еще. Подожди, что-то... Подожди, давай. Подожди, uh -huh. oh, uh -huh. подожди, еще одна коробочка, прикольно кстати я покупал эту за уху, нахуй хех, так мой трактор то не ели Еще две залупы этих выбор в ништях красным деревом мы с вами разживемся вот блять аквелным деревом мы разве ну дай так ты тоже понял? давай глядать давай мочи есть. Не, мне кажется, нафиг, если это падает канитель, значит, можно еще маленько погрузиться. Так. Водители. Да-да-да-да-да. садись за рули. Да, за И Так, паркуемся. Так. это у нас раскочегарина. Тут раскочегариваем. я не перезагрузил компьютер так что пиздец, помни мы играем пока с пиздецами так, где этот трактор давайте его сюда тоже воткнем на панельку Ставлю так, так, что он лук притекли на лагерь его вот нас с этой стороны обобрали.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 так и снимать рюкзак у меня чего эту функцию не а вот он достаточно. короче кидаем вот здесь побежали за следующим тот наверное сейчас с собой берем Полетели, бля, хоро, хоро. Они пошли, а полетели, сука. Хотя бы такую, по которой таришка есть. Так, надо ману но пополнить на нас. И же то есть ты идешь какой-нибудь на Эти деревья, так, она, у нас водички нету надо эти воды еще приставать для воды взять ну давай приходим Где он воду берет? Вроде... А, вот он водокачка у него стоит. Разгружаемся. Подходим. Через 8 часов суток поспеет. Ну, завтра тогда соберем. Красный древесины будет достаточно. Бля, я, наверное, сейчас еще это угол еще одну, наверное, запубахую. И на нем тогда двери посадим. Так, пойду Славке еще спрошу этих дерева этого, окей, у него есть. Так ладно, еще две осталось. ну Ладно, побежали еще двести пять. Ну, вот пока. металл, там вроде, еще целая обобрали? обобрали, бобрали ну накое иди сюда нахуй Собильно. так где это курица на еще курицу это еще Охуяна, как рисует ну. Не убила она. Курица ебаная. Как он, двух но неё? Она, что-то не собирается на наверное, Прокачиваться надо, чтобы собиралось. Так, и надо будет, сейчас пойду спрошу древесины, и в плане того, что надо воды еще будет, трактор бы хотя бы на 4, чтобы пакать, и чтобы водички навозить. Где-то вода есть, под скалами, надо искать ее. Ну ч, если те деревья не будут успевать разгорать, то у нас будет мечтать. По-моему, наших городских, блять. Дерево будет надо доставки этого. Нам сейчас деревья надо будет эти. Так, ну все, мы пока первый трактор сделали, на этом затопили короче печки вот это как называют, чтобы дерево это красное не было и будем, короче, стараться замутить второй трактор, ну, второй величины, или как ну, более классный, чтобы по 4 пока провозить. Да, ну, на этом я, наверное, пока закончу, на счет этого трактора. Сейчас найду есть древесину, мы с вами будем его модернизировать, короче. Так, все, пока.